Друзья, привет! С вами компания Rofer. Сегодня нахожусь на одном из наших объектов и подготовил для вас небольшой видеообзор о вот таком изделии, как чердачная лестница. Покажу конкретно, какую модель, расскажу, почему мы использовали на данном объекте, ну и также расскажу про нюансы монтажа данного изделия. В комплекте с лестницей идет вот такой вот стержень телескопический, его можно отрегулировать под комфортную эксплуатацию, рост у каждого соответственно разный, поэтому каждый человек под свой рост может его настроить. В крышке идет ответная часть, цепляем соответственно стержень за эту часть и тянем крышку на себя. Разложили крышку, плюс данной лестницы у нее идет вот такой вот телескопический поручень, когда мы раскладываем с вами марш, вот сейчас я его остановлю, видите, он не падает. Вот этот поручень, он предохраняет дополнительно от самопроизвольного раскладывания лестницы. очень полезная вещь и очень безопасна. Раскладываем марш. Ну а сейчас я вам покажу детали данного изделия. В комплекте с данной моделью идут вот такие вот пластмассовые наконечники. Лестницу можно подрезать по высоте, что мы и сделали. Рассчитана она на высоту 3,66. У нас здесь высота 3,40. Подрезали и поставили на место реза вот такие вот наконечники. Также, что из плюсов данной модели, имеется вот такой вот предохранитель. Предохраняет он от самопроизвольного складывания. Нижнего марша, ну а когда необходимо сложить, отщелкиваем и спокойно складываем. Плюс отпорочня он достаточно длинный и облегчает подъем на чердак. Есть куда положить руку и за что держаться при подъеме. Вот такие вот регулировочные болты позволяют немного изменить. Угол открытия крышки И таким образом поиграться с высотой марши. Единственное одно ограничение Максимум 8 мм Закрепили ее с помощью конструкционных саморезов В торцы и соответственно боковые части короба Толщина крышки у данной модели небольшая Энергоэффективно ее не назовешь. Составляет всего лишь 36 мм. Утепление там внутри 30 мм. Используется пенопласт. Поэтому сверху мы установили дополнительно вот такой вот утепляющий короб. С крышкой также в 36 мм. Имеется здесь ручка. Открываем. Имеется у нас вот такой вот амортизатор который фиксирует крышку в открытом положении. Также имеется один контур уплотнения. Какой плюс? Ну, Во-первых, когда применяется вот этот короб, вы раскладываете лестницу, она у вас будет всегда чистой. Ну и основной плюс – это энергоэффективность. У нас получается здесь теплая крышка, 36 миллиметров здесь, 36 миллиметров. И, соответственно, между ними воздушная подушка. Важный момент. Это устройство монтажного шва. Все должно быть выполнено герметично. Нигде водяной пар в конструкцию попасть у нас не должен. Поэтому пленку мы заводим на вот такой вот короб. Опять же, сделали теплый короб. Поскольку толщина короба, она... У самого изделия достаточно небольшая, а здесь будет э, потолок из гипсокартона. Ну, собственно, она опускается от чернового уровня. Вот такое вот место дополнительно утеплили. Сделали короб, утеплили, завели на него пароизоляцию и с помощью ленты FlexBand выполнили геометичное примыкание к коробу лестницы. Вот такие вот работы мы провели.